Добрый день, мое имя Магдалена Гарсия Рохо, я винодел. Мы здесь собрались, чтобы презентовать вино Рибера дель Рио, принадлежащее категории вин, вино земли Кастия. Сейчас мы находимся в регионе Кастия-Ла-Манча, который является самым большим винопроизводящим районом Испании. Это белое вино сорта винограда Айрен. Это местный сорт винограда. Это очень легкое вино. Цвет светло-желтый с блестящим и легким зеленоватым оттенком. В аромате мы обнаруживаем, что это вино с фруктовыми оттенками, в основном белых фруктов, таких как яблоко, груша, банан. Во вкусе вино сухое, молодое, с приятной кислотностью и легко пьющееся. Очень рекомендуем это вино к рыбе, рису и десертам. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!